здравствуйте дорогие друзья и уважаемые инвесторы сегодня в нашем видео мы рассмотрим один из базовых способов заработка на нашей платформе это высокодоходное инвестирование а также как запустить платформу начать зарабатывать и вывести денежные средства для этого мы с вами проходим простейшую регистрацию после чего мы оказываемся в личном кабинете который выглядит вот так далее мы с вами указываем платежные реквизиты для этого нам нужно завести Payr-кошелек, который в дальнейшем будет нами использован как для пополнения нашего аккаунта, так и для вывода наших денежных средств ежедневно. Здесь желательно сохранять почту, которая была указана при регистрации. В дальнейшем будут дополнены другие платежные кошельки. Сейчас мы работаем в платежной системе Payr, работающей по международной системе PSP, Сайт находится в режиме доработки и только начал свою активную работу. Далее, чтобы запустить наш счетчик инвестирования, нужно увеличить баланс, то есть инвестировать, либо получить небольшой бонус от компании. Здесь нажимаем ⁇ Забрать ⁇ И далее нажимаем ⁇ Запустить ⁇ и мы видим, что наш счетчик активировался. Здесь мы можем посмотреть количество инвестиций, а также доход в час, в день и в месяц. Сейчас мы с вами рассмотрим, какими способами можем пополнить наш баланс, то есть инвестировать. Нажимаем увеличить. Здесь мы видим небольшой калькулятор, для того чтобы мы могли рассчитать наш доход и нашу прибыль. При приобретении пакета единоразово нам будут начислены подарочные дисконтные пакеты. Мы видим, что приобретая мощность на 1000 единиц, 200 начисляется в подарок. Также приобретая 5000 в подарок, будет начислено 1500. Обращаем внимание, что начисление данного бонуса при приобретении пакета полностью, одной покупкой. Справа калькулятор показывает доход в час, в день, смотря какую мощность хотим купить. После того, как решили, какую сумму хотим инвестировать, нажимаем «Оплатить». Здесь выбираем ваш способ оплаты. Мы выбираем через Payer. И инвестируем на сумму 10 тысяч рублей. Подтверждаю. Мы видим, что доход в час, в день, в месяц увеличился. Данный доход будет начисляться определенное количество дней, смотря какую сумму вы инвестировали. Условия пакетов вы можете посмотреть на нашем сайте, либо написать в службу поддержки. Также инвестируем на другую сумму. И сделаем это через другую платежную систему – фрикассу. Здесь выбираем нужный способ оплаты. Я оплачу со своей карты. Нажимаем «Перейти к оплате». И здесь указываем реквизиты своей карты. Сюда вводим подтверждение. И видим, что платеж прошел успешно. После получения дохода на ваш счетчик, чтобы вывести ваши денежные средства, необходимо нажать на кнопку «Собрать». После чего они будут переведены на основной баланс, и вы сможете вывести денежные средства на pr кошелек Напомним, который указан у вас в настройках. У нас он выглядит вот так. Нажимаем «Вывод средств». и нам выплачено на наш кошелек. Проверяем свой кошелек и видим, что было зачислено 2 рубля 26 копеек, которые мы выводили. Маркетинг нашей компании построен для всех таким образом, чтобы вы могли инвестировать совсем даже минимальные средства, если кто-то не располагает активами. На этом у нас все, дорогие друзья. С глубоким уважением, группа компаний GDC.